Те, кто хотят про плоскую Землю послушать, по-моему, в Штатах в будущем да. году, в 2018, будет конференция. Советский Союз не летал в космос. Ну, трогательные такие, <свят> <свят> трогательные такие сказки. <свят> да мне в Португалии, в принципе, все нравится. Прям очень много, ну, давали нам денег. То есть можно выучить португальский язык за 6 месяцев? Ну, как-то можно всегда вывернуть. Там замечательные люди, ничуть не хуже, а может лучше, чем в Лиссабоне. Друзья! У Румы есть замечательный канал. Подписывайтесь на него и ставьте лайк. Анна, спасибо большое, что вы приехали к нам в Лиссабон. И первый спасибо. вопрос от наших зрителей. Когда вообще с вами можно встретиться, ну, например, в Лиссабоне? Да когда хотите. Я, Если, значит, кто-то захочет со мной встретиться, я специально приеду. Не, не такой уж большой фокус. Но, в принципе, я довольно часто бываю на концертах, вот ровно в Гульбинькяне. И мне это очень нравится, и можно здесь встречаться. Если кто-то вдруг решит, что ему необходимо совершенно со мной встретиться, вот концерт в Гульбинькяне, сегодня опера. Окей, okay. я... еще один вопросик от наших зрителей. А сейчас видео с вопросами от зрителей Анни Герман нашему профессору в Университадо Дабейра Интериор. Вот. Вы любите быть в компании людей или все-таки предпочитаете уединиться? Я вообще всегда любила очень уединиться, это было замечательно. Но в последнее время я с большим удовольствием нахожусь и в компании, нет такого специального предпочтения. Могу и в компании, особенно если друзья или симпатичные люди. Так что очень приятно. можно и так. А да. Валерия Смит, она уверена, что вы очень хороший человек, готова прийти на помощь любому. И вот вопрос от нее, как с годами? не потерять веру в людей и быть готовым прийти на помощь каждому. Ну я, можно не буду комментировать про хорошего человека. Это вот Валерию характеризует совершенно, она очень хороший человек. В ее глазах отражаюсь тоже, вроде ничего как получается. Вот, но в принципе я не считаю себя такой уж прямо замечательной. Но действительно как-то получается, что когда самому не, не так уж прям плохо, то можно о других подумать да. что Ну, видимо, была какая-то история, была ситуация. Да нет, я бы не сказала. Мне как-то всегда казалось, что это очень приятно кому-нибудь суметь помочь. Когда у меня не было возможности такой, ну, не могла помочь, не помогала. А сейчас вроде как, когда есть, то помогаю. Для Валерии. тех, кто не знает, кто такая Анна Герман, скажите, вы специалист в какой области? Я специалист, это называется космические системы, динамика управления системой в космосе, орбитальные структуры, всякие большие структуры в космосе, вот такие. Вообще-то я занимаюсь дифференциальным уравнением, теоретической механикой, ну вот в приложении к космическим системам. То есть если спутник не возвращается на Землю, это, это, это, это ваша недоработка? Для меня интересная задачка, до которой можно подумать, что такое с ним случилось, и как его надо вернуть. Это действительно очень интересно. Задачки там замечательные. Окей. Вот. Okay. В продолжении космической темы. Uh -huh. Многие считают, что Элон Маск – это на самом деле жулик, и никакой он не инновационный предприниматель. И на Марс он не планирует лететь, и батареи его ничего не стоят. Как вы думаете? У меня, честно говоря, нет своего мнения. Я Элона Маска слушала один раз живьем, и это все мое знакомство с ним. В принципе, то, что он говорит, это замечательно, потому что замечательно слушается, потому что э, видно, что человек захвачен своими какими-то идеями. Это приятно всегда видеть. Насколько его идеи э, реальны и воплощаемы в жизнь, мне трудно сказать, конечно. Но ну, знаю, он что... обещает что через год запустить первый корабль в... на Марс. Я думаю, что через год он его не запустит. Мне так почему-то mm -hmm. кажется. Во всем случае в той форме корабль, который он описал, когда я его слушал. Mm -hmm. Это здоровенная такая ракета, которая поставлена на огромное количество параллельных двигателей. Это очень сложная система. И мне не кажется, что она через год запустит. Может быть, он ее запустит лет через десять. Это нетрудно сказать. Надо специально разбираться в том, что они делают. А его теория о том, что можно освоить Марс, но ну, подогрев его и создать там как бы, твердые и жидкие вещества. Она имеет место же быть? <с> она меня, честно говоря, очень пугает. Да. Потому что когда люди с аппетитом смотрят на Марс, у них как-то пропадает интерес к своей собственной да. планете. Вот мне кажется, хорошо бы вот нам как-то с Землей разобраться, фокусироваться да, здесь, да? здесь и как-то ей помочь. Дышать, выжить как-то, зверюшек, чтобы она не потеряла всех. Ну и как-то вот. Что думают специалисты, в частности, вы относительно теории плоскоземельщиков? Ну, вот я вам должна сказать, признаюсь честно, что до того, как я увидела этот вопрос в интернете, я на эту тему ничего не думала, потому что я про это не знала. А тут меня, передо мной открылись необозримые дали, плоские, правда, все, но открылись. Я полезла в интернет и обнаружила, что эта теория какого-то там э -э, английского активиста, который ее вовсю воплощал. Э -э, основана она на том, что вокруг нас заговор mm -hmm. и читать это довольно забавно более того я обнаружила что есть э, ежегодная конференция любителей плоской земли и у меня в ленте я ее просто поместила в следующую конференцию так что все кто хотят про плоскую землю послушать по моему в штатах в будущем yeah. году в 2018 будет конференция про плоскую землю но это что-то <laughs> замечательное совершенно э, в принципе э, можно тут веселиться долго А если говорить про какие-то серьезные вещи, я думаю, что это очень серьезно и очень, э, очень опасно. Это одно из тех мнений, которое э, витает в воздухе и считает себя равноправным законом Ньютона и прочим э, фактом, которые вроде тоже стали мнениями. И вот мы угу. бродим среди таких мнений, которые все вроде одинаковые. Земля плоская, может, круглая, может, треугольная. Ну что там? Ну, одна у вас из... одно мнение, у меня другое, да? да? Вам да. кажется, что она круглая, я думаю, что она плоская. Ну и вот это два мнения, которые вроде они одинаковые. Да. на а самом деле а... не совсем так. На самом деле то, что я слышу от них, они говорят, что, мол, вот работает система глобального заговора, что, мол, Советский Союз не летал в космос что это все смонтировано они приводят факты например на скафандре леонова на его крышке вот на, на, на очках скафандра там три солнца якобы где то есть буква есть ссср тут же вот при выходе в космос у него и они пропадают ну как бы как киноляп то же самое с американским аполлоном они угу. разбирают но ну, он похож буквально на, на картонный какой-то то есть на нас на слепленный скотчем и на из фольги. Так дело в том, что он примерно такой и был. Ну, в принципе, это, это вся... же возможно было да. сделать, правильно или что нет? Именно? Ну, ну вот смонтировать, сфальсифицировать, смонтировать да, это? сфальсифицировать и показать народу, чтобы он гордился своей там страной, например. Как США, так и Советский Союз. Нет, ну это трудно, конечно, сделать, потому что по всему миру в небе появились космические объекты, угу. которые можно было невооруженным глазом наблюдать и которых раньше не было. Угу. То есть они как-то там оказались. Да. То есть сказать, что это все проецируется на небесный свод и вот мы туда добавили третью ступень ракетоносителя, чтобы вам было интересно, это как-то странно. Да, ну, одно дело вывести спутник в космос, я думаю, да. и другое дело сделать высадку на, на Луну, например. Нет, ну насчет Луны, мне, мне кажется, что это странная такая теория. Я все-таки склонны верить, что они, что они там были, были что да? они летали, да. А, иначе очень легко их улечить было бы в этом. Я думаю, что нет таких причин, по которой советская э, система, которая, конечно, имела следящие станции, все... Да. Э, средства для слежения за такими объектами, она конечно, их разоблачила в секунду, если там ничего не было. Но почему-то эти доводы вдруг появились много лет спустя, когда уже не у кого спросить, когда все уже кажут, что больше понимают, чем... Просто они <с появились с возможностью донесения информации иной, иного мнения, то есть с выходом Фейсбука, Ютуба и других социальных сетей. Просто если раньше все слышали этот граммофон, первого национального условно, да, да любой да. из страны, неважно, да. CNN или первый национальный, то сейчас можно просто вот снять и сказать, вот Земля плоская, и я бы абсолютно в уверен не летали, в этом, да? и да. в космос не летали, и вот посмотрят 100 миллионов человек и поверят. И поверят. И вот будет еще одно мнение. Мое мнение другое пока что. Я можно при нем останусь. Да, еще одно. Мне не кажется просто вероятным, что их бы не разболочили сразу. Я хорошо знаю людей, которые в этой гонке лунной участвовали. Они ужасно были огорчены с нашей стороны, потому что была аннулирована огромная программа «Лунная советская». В нее были вовлечены совершенно конкретные люди, я их знала. И э, это для них был большой удар, что они чуть-чуть не успели. Просто И... не было смысла уже приходить номер два? Ну, это, это была помпезная, конечно, да. история с, с, с обеих сторон. Хотя технологически она э, привела к большим прорывам технологическим в ракетно-носителе в системах жизнеобеспечения и так, далее, и так далее. Много всего было сделано, но э, основное было утереть нос соседу. Uh -huh. ну, и когда уже тебе утерли нос, то с утертым носом на луну не летают, конечно. Тут понятное uh -huh. дело, что уже ее отменили. Еще одна интересная теория, это теория uh -huh. отсутствия э, силы земного притяжения. Uh -huh якобы они утверждают, что два тела притягивают друг друга, и не важно, это земля, или карандаш, или телефон, или что-либо. Нет, это чистая правда. Вот про то, что два тела притягивают друг друга, это совершенно чистая правда, и это не опровергает, а именно доказывает наличие земного притяжения. То да. есть, если я вот возьму любой предмет, он меня будет притягивать с той же силой, что и я. Просто да. сила будет очень маленькая. И заметьте ее в так сказать, в поле земного тяготения, которое очень большое, его очень сложно, да, но оно есть. То есть А то вот сторонники плоской -зем... а плоско земли говорят, что там ничего вообще не притягивает, а наоборот все летит с определенным ускорением. И поэтому и поэтому, и поэтому мы чувствуем, что вот предметы падают с ускорением 981, да, а это на самом деле земля летит на... им встречу с ускорением 981, и поэтому тяготений никакого нет, а есть вот такой... Глупости какие-то, да? Ну трогательные такие, <свят> <свят> трогательные такие сказки. Ну вот можно придумать альтернативную физику, да? Вот взяли и угу. придумали, но ну, она вся в дырях, <свят> но им это не мешает совершенно. А, давайте поговорим немножко о Португалии. Вот еще один вопрос: вы прожили 23 года здесь, это, наверное, вы дольше всех русскоязычных Ой, нет, людей я думаю, здесь. Что еще этой... Ну еще кто-то один там есть, но может быть его уже и нет. Ой, какой... Ну, я не знаю, ну, да. а, ну какие любимые места ваши здесь в Португалии? Португалии? Да. да мне в Португалии, в принципе, все нравится, мне очень нравилось Порта, мне нравится Лиссабон, сейчас в Лиссабоне очень много народу стало, а так вообще-то вот еще несколько лет назад замечательный был город, прямо такой совершенно чудесный, вот, мне очень нравятся маленькие городки у океана, я лучше знаю э, места на север от Лиссабона, на юг, знаю прям совсем плохо. эти три места, куда вот надо просто обязательно поехать и мы а, в, в следующем году поедем. Ну, например, вот, мне. Вот, да? да. А, или туристу, который mm -hmm. ничего не знает. Мне, стоит. мне. Ну, мне очень нравится Пениша, Пиниш. мне очень нравится Назарея, мне очень нравится Ирисейра, мне ужасно нравится баталия Я просто не понимаю, как можно... Не доехать до баталии или до... не заехать в Тамар. Это замечательные совершенно места. Вот я вам уже пять назвала, да. а вы меня остановите, когда... Да, называйте, потому что это туристические места. Назовите мне место в Жереше где-то. В Жереше я была один раз, мне там очень понравилось. Не могу сказать, что я как-то была совсем очарована. Там симпатично очень. Ну как сэра В Кавилью, конечно, надо приехать. Это понятно, да. В Кавилье очень замечательно. В Кавилье, ну вот это вот Тора, которая действительно совершенно не похожие на какие то другие горы а, самок или такой городишко симпатичный там сейчас э, стали э, давать стены для разукрашивания то есть вот, вот стрит-арт угу, Это угу. замечательно интересно получается У нас такую саму залудили из каких-то шины шифера. Да, да да да замечательное совершенно сама так что приезжайте в к тоже можно кто-то из ученых который смотрит э, за жизнью наших здесь в Португалии, интересуется вашим видением на развитие э, португальской науки. Видимо, есть информация о том, что сократили финансирование или что-то такое. Очень и... сокращали финансирование совсем недавно. Сейчас вроде бы появились снова э, вот такие источники финансирования какие-то. Мое мнение о развитии науки в Португалии, что в Португалии есть очень сильные ребята, которые замечательно занимаются наукой. И если им помочь, они ничуть не хуже будут. Лучших То новых. же самое можно сказать, я думаю, про российских ученых и украинских ученых. Вот если. Про им украинских помочь. я не могу сказать ничего, потому что я просто совсем ничего да. не знаю. У меня там есть коллеги, с которыми я приятно и полезно общаюсь, но не более того. А вот про российских ученых я знаю, что вряд ли это им поможет, потому что кто сумел выжить, тот выжил и хорошо сейчас себя чувствует. В России или? В России, да. Нет, я имею в виду только пророссийский, угу. вот. А то, что сейчас творится с наукой там, это мне... Да я не мож... Может, не буду комментировать? Не это, такая ой, больная... Можно. <с> это больная... такая тема, я не хочу, вот, сидя в таком замечательном да. месте вдруг что-то такое говорить. Я думаю, что а, португальская наука в этом смысле, конечно, совершенно другая. Они... Есть э больше возможностей? Есть больше возможностей, есть больше свободы, есть э, понимание, что э, наука, в общем-то, это не бизнес. Есть понимание, что э, есть какие-то правила. Найти финансирование здесь можно? Ну, года два назад сказала бы, что очень трудно, а сейчас как-то у нас получается, угу. вот, у нас получается, прям очень много надавали нам денег, мы Отлично. старались, правда, сильно для этого, но надавали, да, и вот один последний проект, который начался в начале месяца, в ноябре, последний, я надеюсь, не совсем последний, но и по очереди, да, вот он начался меньше месяца назад, мы участники проекта по сконструированию португальского спутника португальскими средствами. Это очень интересно, очень, очень да. интересно. Да. Огромный, огромное финансирование по португальским меркам, очень много разнообразных фирм вовлечено, университеты, и вот мы там тоже занимаемся своими делами, которые мы Вы преподаете делать. студентам, преподаете на португальском языке. Угу. Преподаете на английском языке? Ну, на английском, если только попросят, потому что... Да. Да. Но ну, тем не менее, вы могу, можете да, это могу, делать. А, у кого-то есть информация, что вы приехали 123 года назад и не знали ни португальского, ни английского, и учили нет, это все одновременно? Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Значит, английский я, конечно, знала, хотя знала я его, как его можно было выучить, вот, никогда не бывая за границей. Это да. моя, моя первая за границей в сознательном возрасте. То есть я никогда не была вне советской страны или России но до этого в англоговорящей среде. Знала, приходилось разговар... пришлось разговориться так, как это нужно для лекции, но нет, английский. С португальским хуже, потому что. Совершенно я его не не собиралась учить. Вдруг оказалось, что нужно учить, я приехала, э, поеду в Португалию. Uh -huh. Как-то у меня было четыре урока португальского языка в Москве, очень полезные, а мне, они мне переделали французскую грамматику, которую я немножечко представляла себе, в португальскую. Я как-то стала понимать, как это все структурировано. А потом училась здесь, ну, очень, очень сильно пришлось заниматься, да. Но я первый семестр, я приехала в 94-м году, первый семестр я отчитала по-английски. Это очень трудно было студентам, угу. потому что материал тяжелый, механика, да. Да, они не очень это легко воспринимают, и язык еще э, им чужой, и это совсем сложно. Да. Поэтому решила, что я вот с февраля буду читать по-португальски. И начала со второго Читали. семестра читать по-португальски. То есть можно выучить португальский язык за 6 месяцев? Нет, выучить португальский язык, может быть, нельзя и за 23 года, да. Да? То есть он все-таки несколько больше, чем то, что я себе позволяю говорить. Но о, научиться э, читать лекции на нем можно, конечно, да. Гораздо сложнее понимать вопрос. Лекции что там? Значит, есть книжка. Переписал... Э -э, текст, который ты считаешь нужным рассказать. Просто в, выучить в, текст и повторить его. Выучить текст, но ты его пока переписываешь, ты понял, как он устроен, да. слова все выучил, все, все эти слова понятны. Значит, пришел и рассказал. А вот когда студенты спрашивают, да, да. тяжелее тяжелее понять. Но уже когда столько слов, уже ты переписывал, уже и студентов можешь понимать. В конце концов спросить. В конце концов сказать что не могу я понять скажите мне по-английски в конце концов сказать что подойдите ко мне мы потом порисуем и поймем друг друга ну как то можно всегда вывернуться Что да. тем более вы же профессор тем более да, да. я же важный профессор да. у меня тут а как вы думаете если жизнь вне земли Не хочется думать что есть но это вероятно такие какие-то детские понятия о том что вот на пыльных тропинках далеких планет и так далее, да? но Брэдбери, там марсианских хроники, хочется верить, что э, кто-то там есть, но я думаю, что э, это совершенно не обязательно. Угу. Хорошо бы вот здесь кто-то был. Да. Нам надо все сделать что-нибудь, чтобы вот здесь кто-то был. Ну там же интереснее просто. А потому что нас там нету, да? да? Не обязательно уже мусор кидать в помоечку. Уже не обязательно, да? да? Не обязательно пожары тушить. Там же кто-то есть. Про... Не, ну не все улетят, не все улетят. То есть Элон масс говорит... Билет будет стоить, допустим, 20 миллиардов долларов. То есть понятно, что улетят 10-20 человек. Не, не, не, он говорит совершенно другое. Он говорит, что билет будет стоить 100 тысяч долларов. Ровно... ровно столько, сколько дом в США. Примерно, да. Это задача такая. Да. Сделать этот билет по 100 тысяч, чтобы туда могли улететь да. условно 100 миллионов человек, да. и там да. развиваться. Но пока 20 миллиардов. И за 20 миллиардов уедут только... Там, 200 человек. Да и вы поэтому счастливо. всем остальным, а, да, всем остальным ну, надо ужас. будет бросать, все эти, эти 20 может, и хорошо. Такой вопрос по Португалии. Будет, Если жизнь да, вне да, Лиссабона, да. вне Юга и вне Порта, Конечно, и какая то жизнь? Замечательная жизнь, какая? замечательная совершенно жизнь. Жизнь в таком маленьком городке, ну, как, она скорее примечательная, но в ней полно разнообразных радостей. Там очень тихая, спокойная жизнь. Там замечательные люди. Ничуть не хуже, а может лучше, чем в Лиссабоне, до да, первой встречной. Там все друг друга знают. Там э, все помогут друг другу, да, если в какой-то разумной степени. Там ну, трудно сказать, э, там трудно перечислить, но там вполне да. симпатичная, налаженная, уютная жизнь, которая может радовать, хотя бы. Даже у нее, в таком конечно, городке, как Ковилья. А, ой, там 50 Кавиль... тысяч населения. Да, там симпатично очень. Там очень.. Э, вот сейчас расскажу историю, да. как э, иностранец живет в кавилье все будет Расскажите. сразу понятно. Я, я когда приехала сюда, значит, в 90-е годы, я шила какое-то барахло себе, а потом пристала. И 10 а? лет этим не занималась совсем. Да. Ну, я это не люблю. Я обязательно люблю, а шить нет. И вот э, через 10 лет после того, как я это бросила. Мне понадобилось подогнуть штаны. Да. И пришла я в магазин, куда я ходила за нитками 10 лет назад. И спрашиваю, вы не знаете, случайно, портниха есть у вас? Тетенька говорит, есть, и объясняет мне. Я говорю, я не понимаю, где Скажите, где это? Она говорит, нет. Вот вы вчера ходили обедать, там на втором этаже. То есть она, это тетенька, которую я не видела 10 лет. Она знает, где я вчера обедала. Да, да, да. Это, по-моему, все говорит о, о жизни в Кавилье. Они всегда все знают, кто, кто, где, кто, что. И мне это не близко, но это какая-то своя. Такая... Вы же коренная москвичка. Как вы это переживаете? А, ну, я сначала где очень... все все знают. Все все знают. Ну, я как-то э, э, смирилась с тем, что я не все. Что я не, всеми не стану никогда. Э, что мне это даже и не надо. И что можно совершенно без этого приятно жить в Кавилье. Э, иметь своих друзей, раз, общаться с ними, э, делать то, что ты хочешь. У вас, кстати, друзья в основном португальцы или русские? У меня есть русские друзья, есть украинские друзья, есть э, португальские друзья. У меня даже есть друзья в Москве очень близкие, с которыми мы за 23 года не раздружились. Анна, спасибо вам еще спасибо раз большое за то, что уделили нам еще время вы очень <смех> замечательные ребята. Друзья, у Румы есть замечательный канал. Подписывайтесь на него и ставьте лайк.